Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня с вами посещаем квартиру с отделкой под ключ 68 квадратных метров за 2 миллиона триста тридцать пять тысяч рублей. Квартира находится в доме с девятиэтажным, лифт, коммуникации центральная, канализация, свет в квартире, газ. Двухконтурный газовый котел, котел на горячую воду, отопление ну, ва ваша собственная очень экономично в плане проживания лестничная площадка здесь находится лифт грузопассажирский и пожарная лестница лифт грузопассажирский для водаля большой Квартира 68 квадратных метров. Большой длинный коридор широкий. Хорошо устанавливается шкаф купе. Можно вот установить вот эту доли этой стены. Сразу у нас вот здесь комната. 23 квадратных метра. Большая, широкая. Просто можно сказать, аэродром. Межкомнатные двери, обои поклеены, натяжные потолки. Дальше у нас с этой стороны еще одна комната. Она порядка 17 квадратных метров. Можно сказать квадратная. От зачем стены, от стены 4, 4 метра. Санузел раздельный. В санузле установлена ванна. С тюльпаном для умывальника. Молодец, шушите. На полу в кафедре, на стенах побелка. В, в туалете установлен унитаз. Там же установлен счетчик на воду. Это кухня. В кухне 13 метров квадратных. Газовая плита установлена. Двухконтурный газовый корректер. Из кухни выход на балкон. Вид из окна этой квартиры. Достаточно неплохой, впереди город, вид хороший. Вид из другого окна, пойдемте посмотрим. На южную сторону то это окно. Опять же, во двор, но не в окно, в окно, до следующего окна достаточно далеко.